Смотрите, люди купаются. А у меня полотенце, я бы тоже скукнулся. Ну, может, сами вами зайду, хоть ноги помочу. Они так ненадолго. Ну, вообще, посмотрите. Рассвет. Пляж. Чайки. Тут, конечно, получше, чем у нас. Побольше. Если кто-то понимает, о чем я. Прикольно. Первая находка – свисток. Я, наверное, сейчас разденусь босиком похожу. Вместе с чайками. Привет, мои дорогие чаечки. Я их спугнул. Ребят, только начал копать, думал настроить пока метавоискатель нашел один четкий сигнал монеты поискал, нашел монеты но сохранный был плохой и один еле услышал сигнал на 20 сантиметров примерно вот с такой лунки вот такая вот монетовая маленькая 2 евроцента вот два евро центра. ну для начала вообще неплохо. Я рад, что они тут есть попадаются. Значит где-то должны это больше быть денежки. Очистилась почти. Класс. Еще находочка монетосина. Один наверное евроцентр или вообще. биво 55 65 перемешку с черным но а тут песок мокрый я думаю это из-за этого что это у нас такое это скорее всего 1 евроцент и того у меня уже за наверное, полчаса 5 монет или час но все вот такие мелкие, к сожалению. Где же еврики? Не отходя от того же места, это тут бьет сигнал. 65, 99, 75. Сейчас видите на видео. Попробуем вместе выкопать. Ой, просто же, где Так, целую, не Тут придется вот, глубоко закопаться. Вот так вот, друзья, приехал в номер. Здесь шутик ребята, песочки, это я только еще на дроне полетал просто на целом. Так ну, что-то я вообще не вижу следов. Да, нашел вот такую цепочку. Звени небольшие. Обловлено ушками. Как всегда сейчас посмотрим, может крестик то еще будет. Не знаю, вряд ли она серебряная. А с другой стороны, зачем из металла делать такими маленькими ушками? Все равно прикольно. Нашел продолжение цепочки. Перебила на две части. На ушке проба стоит, но она слабо видно как фокус. То ли 25, то ли 725. Даже не знаю. Это... Вот, видите. Но она маленькая все равно. Но даже если серебро, это вообще отлично. Так, а еще может тут еще грестик будет. Первая какая-то большая монетка. На состоянии плохое, уже кислась, но уже кислая. Но все равно... ...дем Дома надо будет, будет как-то чистить. Нет, в смысле, я тереть, она вся кислась. Я а здесь, что я в день еду. Наконец-то, ребят, нашу что-то толковое. 1 евро. Нормальное состояние, ходовой. 99 -го года, правда. Ну, ничего, сохранилось, хорошо. Очень рад. Проезд на автобусы купился, считай. Ребят, отзывы металлоискателя Гаррд Таголд. Видите, какие цели заржавевшие в глубине на 30. -ти. 20 сантиметров находит. В принципе и цепочку нашел, разорванную. Я пока металлоискателем доволен. Явно на этом гаджете доходил и чистил, потому что мустра очень мало. Но тем не менее, видите, какие штуки можно достать. У меня таких уже полотных карман. Ну, Когда-нибудь повезет, бы это будет золото. Ребят, целый день провел на пляже, загорел, наверное, чайше поплавал, накопал кучу евро, ну как кучу, я ну, красный, в сумме наверное где-то, ну, может до 10 евро, познакомился с чуваком, мне рассказал как, где что можно тоже поискать, как доехать куда местный, прикольный тип. Ух блин, короче, классный день, я кайфую, просто не передать словами. Ну а сейчас поеду за своей пиццей если найду. сюда выход. О, супермаркет. И там супермаркет. У нас пара, я уже знаю, поэтому пойду туда. Иду, и такие чувства, будто я школьная с первой работы целый день ничего не ел довольный до ужаса заработал 3 копейки но ну и сейчас надо все наградить пойду все куплю две пиццы пицы сока а может быть еще и выпивки но пить в хостере не разрешают но в любом случае пиццы будут поэтому топаю в магазин блин вчера были пиццы по одному евро, и акция закончилась по вчера я палки если самое дешево получится по евро 64, если берешь две. Если бы я знал, я бы взял Но Мне некуда бы в основе положить в не было. Интересно, только одно. Можно брать ли разное? Или надо две одинаковые?